Ребятушки, всем здорово! С вами Егорюс ТВ, администрация проекта. Флоу наконец-то выдала мне э, уникальные мои головные уборы. Пять штучек и один мне. Егорюс Кэп. Смотрите, как она выглядит. Сегодня э, на стриме я ее разыграю между своими рефералами. Обязательно, если ты до сих пор э, не зашел по моей реферальной ссылке, даже чтобы участвовать в данном конкурсе, тебе нужно будет создать аккаунт новый, Uh, и буду ждать тебя в Геране Где-нибудь вот здесь вот Мы соберем всех, кто будет участвовать На стрим я обязательно сообщу Во сколько именно будет данный конкурс Вот, uh, потому что стрим будет Сегодня часа в 14 начнется Часов в 14 начнется стрим И разыграем мы это где-то в 16 часов Разыгр Разыгрывать будем uh, То есть мы все выстроимся в ряд Я отмечу места где вы будете стоять монетками, вот так вот, то есть около каждого человека будет монеточка, вот, такая вот, и вы все станете и через стрим будем разыгрывать данные головные уборы, каждый будет стоять вот так вот около монеточки, я буду подходить и говорить, типа, ты готов? Ты такой, да, я готов, и я такой, прожимай, чпок, ты выкидываешь шарик, у тебя, например, тройка, у твоего соседа четверка. Соответственно, ты выбываешь из игры, сосед твой продолжает играть. Сегодня разыграем 5 шапочек на стриме, поэтому обязательно заходите по моей реферальной ссылке. А, те, кто не будет по реферальной ссылке, кепочка просто не передается. То есть, если ты не зашел по моей реф-ссылке, админ сделали так, что кепка не передастся просто, и все. Всех обнял, ребятушки, жду сегодня на стриме всех. Э, в 16 часов будет этот розыгрыш, а стрим будет начинаться где-то в 14 часов. Вот, всех обнял, всех жду на стриме. Моя реферальная ссылочка в описании, обязательно. Также желательно зайти в телеграм-канал.